Если вы хотите изменить свою жизнь, если вы хотите научиться делать правильные вещи, вам нужно начать с обучения своего мозга правильно ставить цели. Если вам нужен вот реальный совет, где-то рядом найдите ссылку на мои курсы по постановке цели, идите учиться. Это вот такой очень мощный совет. Я вам еще по секрету скажу, что куда бы вы ни пошли, Глубже ставить цели и правильно с ними работать вы не научитесь. Я уже все изучил про цели самых крутых э, тренеров, самых крутых мотиваторов, самых крутых писателей. Там нет такой работы, которую я даю. Поэтому делайте вывод. Совет это хорошо, но что вы с ним будете дальше делать, это большой-большой-большой следующий вопрос. Надеюсь, я ответил.